Легкость. Если опустить Сатурн в воду, он будет плавать на поверхности. Средняя плотность вещества Сатурна почти в два раза меньше плотности воды. Если вы сможете найти соответствующий стакан диаметром не менее 60 тысяч километров, то сами сможете это проверить. Постоянное движение. Все мы, люди, дома, реки и горы постоянно двигаемся в пространстве со скоростью 530 километров в секунду. Внутри нашей галактики мы двигаемся со скоростью 225 км в секунду, а сама галактика мчится в пространстве со скоростью 305 км в секунду. Таким образом, пока вы читаете это предложение, Земля перенесла вас на расстояние 3000 км. Луна удаляется от Земли. Каждый год Луна удаляется от Земли на расстояние почти 4 сантиметра. Причин этому много, одна из них – замедление периода вращения Земли на 2 миллисекунды в день. Ученые не знают, как образовалась Луна, предполагают, что это осколок Земли, отбитый крупным космическим телом, ударившим в поверхность Земли много миллиардов лет назад. Свет из прошлого Свет Солнца, который вы видите, имеет возраст 30 тысяч лет. Энергия, которую мы получаем от Солнца, образовалась в его ядре 30 тысяч лет назад. Именно столько времени необходимо, чтобы фотоны частицы света пробились из центра светила к его поверхности. После этого они достигают Земли всего за 8 минут. Температура солнечного ядра более 13 миллионов градусов, и вся вырабатываемая им энергия должна сначала пройти через многочисленные слои поверхности в виде света других излучений. Холодная сварка. Если два кусочка металла соприкоснутся в космосе, они приварятся друг к другу. Это звучит невероятно, но это правда. Если на их поверхности не будет окислов, так и произойдет. На Земле такого не происходит, потому что в атмосфере на поверхности сразу образуются оксиды. Может показаться, что это большая проблема, но на самом деле это не так. Все инструменты до полета в космос непроизвольно окисляются на Земле. Подобное явление холодной сварки было специально изучено в космосе и было подтверждено опытами. За 10 минут космический корабль может сфотографировать до 1 миллиона квадратных километров земной поверхности в то время как с самолета такую поверхность снимают за 4 года, а географам и геологам потребовалось бы для этого не менее 80 лет. Давление в центре Земли в 3 миллиона раз выше, чем давление в земной атмосфере. Если наполнить чайную ложку веществом, из которого состоят нейтронные звезды, то ее вес будет равняться примерно 110 миллионам тонн. Около 27 тонн космической пыли падает на Землю каждый день, за год более 10 тысяч тонн пыли приземляется на Землю. Площадь солнечной поверхности размером с почтовую марку светит с такой же энергией, как и полтора миллиона свечей.